проработает этот фаст покажет только время чтобы здесь пройти регистрацию переходим по ссылке попадаем на мой сайт и здесь нам при регистрации дают бонус 90 долларов минимальный вывод 1 и 4 доллара минимальное пополнение чтобы приобрести VIP 1 10 долларов и я посчитал окупаемость с данного фаста наступают уже на седьмой день, на восьмой день уже будет чистая прибыль. Это если вы приобретете VIP-1. Если вы приобретете VIP-2, окупаемость там где-то 9 дней. Я себе уже прикупил VIP-2. Также здесь есть вот служба поддержки. Реферальная комиссия здесь. Первый уровень 10%, второй уровень 3% и третий уровень 2%. Также здесь дают бонусы. Пригласите 5 друзей на VIP уровень номер 1 и вы получите вознаграждение плюс 5 долларов. Чтобы получить 5 долларов, вам нужно написать вот службу поддержки. Ну и так далее. Пригласите на VIP 2 5 друзей, вы получите вознаграждение 18 долларов. Очень щедрая партнерская программа здесь. Всем, кому интересно, давайте приступим к регистрации. Нажимаем вот на ссылку. В первом поле прописываем электронную почту второе поле пароль третье поле подтверждаем пароль четвертое поле придумываем пароль для вывода денег я всегда прописываю 6 цифр здесь у вас будет в пятом поле код пригласителя и можно указать telegram если он у вас есть и нажимаем кнопочку зарегистрироваться далее попадаем в вот такой вот кабинет я себе вот здесь прикупил VIP номер 2 чтобы здесь начать зарабатывать, переходим на главную. У вас здесь на балансе будет 90 долларов. Чтобы купить себе VIP-1, он стоит 70 долларов. Я вот здесь все на сайте прописал. То есть вам нужно пополниться на 10. Если вы хотите VIP-2 купить, как у меня, вам нужно сделать депозит на 60 долларов. Чтобы сделать здесь депозит, нажимаем вот «research». На этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите сюда зайти, либо же на 10, либо же на 60, либо же приобрести третий VIP. У меня на сайте расч... здесь все написано, считайте. VIP 3 вот стоит 110, то есть вам нужно пополнить счет на 110 долларов и вы приобретете VIP 3. С этим разобрались, переводим сюда деньги, возвращаемся назад. ВИП Тарифный план VIP, он активируется автоматически. И нам нужно ежедневно здесь выполнять 5 задач. Также после того, как мы выполним задачу, вам нужно перейти от способ вывода. Нажать сюда, указать здесь кошелек, указать здесь пароль для вывода денег и подвязать свой кошелечек. Когда все вы это сделаете, мы можем приступить к заработку. Переходим на домашнюю страницу, нажимаем на VIP. И выполняем 5 задач. Кликаем по картинке, нажимаем Submit. Возвращаемся назад. Нажимаем еще раз на картинку. Нажимаем Submit. Опять назад. Еще раз. И так пока мы не выполним 5 задач. Итак, я все задачи выполнил. нету никаких задач. И теперь я могу нажать кнопочку «Вывести деньги». На балансе вот у меня 7,50$. Прописываем пароль для вывода денег и свой кошелек, который вы указали. И нажимаем кнопочку «Submit». Итак, видим, выплата написано, что отправлено. Сейчас я перейду на биржу Binance и покажу, что данный проект он платит. А если ты хочешь получать вот такие выплаты, подпишись в мой телеграм-канал. Там я всегда даю информацию, один из самых первых, когда узнаю вот таких вот новинках. Итак, вот она выплата, 7,5 долларов у меня уже на счету, данный проект он платит, если вам интересен такой способ заработка, все полезные ссылки будут в описании. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.